Всем привет, я вам сейчас скажу как добавлять видео на ютубе. Так, начнем. Нам нужно войти в YouTube. Все, я вошел. Теперь я нажимаю на добавить видео. Вот, добавить видео. Выбираем вот здесь вот как, как создавать видео. Так, это параметр доступа, если выбираем файлы, чтобы загрузить, ну, давайте выберем. Сейчас вот это выделю, а то я это сложно писать. Все, все, блин, что такое? Копировать нажимаю. Чего-то непонятного-то. Так, все. Вставляем этот файл. Имя файла. Все. Заходим на рабочий стол. Все. Так. Все. Все. Грузим. Название, как взял ТНТ, который не взрывается. Напишем ТНТ. Все. ТНТ. Написали. И для кого смотреть? Для всех, давайте. Сообщение, видимо, в Давайте выберем компьютерные игры. Как сделать ТНТ, который не взрывается? Так, пишу. Во. Ну да. Все, я написал описание. Так, теперь можем расширить настройки. Давайте решим комментировать. Все. Лицензия Креатив Common с указанным указанием авторства. 3d давайте сделаем круто будет когда 3d ну все создадим новый плейлист давайте создадим новый плейлист так мы уже создали как видите плейлист название майкинкрафт осталось 7 минут ну долго будет добавляться давайте пока я на паузу поставлю пока у меня 15 минут не прошло Сейчас давай сначала подкинем. Так, все. Все, как видим, это ви то видео, которое я хотел показать вам. Титров нету. Так. Ну, теперь тогда давайте. Так. Так. Так. Нажимаем изменить. Разрешаем. Сейчас сохраняем. Улучшать ничем не будем. Музыку не будем ставить. Так, все. Здесь добавляем аннотацию. Слишком туда. Мой канал так все сделали аннотацию чтобы у вас была на вашем видео была аннотация нужно нажать облокировать аблокирован написано титры ну все давайте теперь смотреть наше видео которое мы выложили заходим в канал Так, нужен, нужен, нужно нам. Так, где этот нам нужно? Так. Так. Так, да, сохраняем, сохраняем. пишем тнт все тнт написали сохранить все изменения мы, мы все изменили за... сохранили так все давайте заходим на мой канал видео Смотрите, здесь можно настроить скорость. Так, все, до свидания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, да еще ставьте комментарии.